Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. Наконец-то вышел девайс, который полноправно способен победить моего любимого рыцаря, а именно Passito 2. И в сегодняшнем ролике я хотел бы сравнить Passito 2 и Night 80 от производителя Smount. Эй, красавчик, ты еще не подписан на наш канал? Так, вперед, нажимай на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. оставляя лайки, комментарии, подписывайся на наши социальные сети, они вот там, вот внизу под видео, и... Будет нашим подписчиком. Для начала сравним внешний вид этих девайсов. Оба девайса выглядят, ну, очень приятно. Строгие формы, слегка закругленные углы, но просто класс. А вот внешний вид у рыцаря чуть более интересный. Большое количество панелей и разноцветный корпус делают его более привлекательным. По весу здесь все практически одинаково. Пасита весит 185 грамм, а Найт весит 145 грамм. Но не стоит забывать, что... В Найт надо еще один аккумулятор вставить, поэтому его конечный вес будет примерно 200 грамм. Так что по весу они тоже практически одинаковые. Пасита немного выше, а Найт чуть-чуть шире, и это делает его более компактным. Так что в этом состязании можно смело отдать балл Найту, поскольку компактность и дизайн делают свое дело. Аккумулятор Стоит заметить, что в Пассито находится встроенный аккумулятор на 2500 мАч Это очень крутой результат, еще и благодаря USB Type-C он будет заряжаться довольно быстро Но все же это встроенный аккумулятор, и если он сядет, быстро заменить его не получится А вот в Night 80 реализована система замены аккумуляторов То есть, если у вас сел аккумулятор, вы можете взять запасной, установить его в мод и спокойно парить И не волноваться о том, что в какой-то момент вы не сможете перепарить Так что в этом батле, опять же, победу отдаем Night 80 Функционал Как вы все уже знаете, современные подсистемы Это не просто палочка с картриджем Это очень сложный механизм С полноценным функционалом И два наших сегодняшних гостя отличаются тем, что Они могут с легкостью посоревноваться С тем же драгом или айстик миксом По количеству функций на борту Оба эти красавца обладают максимальной мощностью 80 ватт. Они оба обладают режимом термоконтроля на никеле, титане и стали. У них есть режим преднагрева спирали, у них есть даже байпас. Да, возможно, у Найта чуть больше функций, но они настолько незначительные, что в этом раунде я им даю равное количество очков. Испарители. Тут можно вручить балл сразу же двум устройствам, поскольку Пасита работает на таких же испарителях, на каких работает NIGHT и наоборот, и, соответственно, POSITO может работать на испарителях прошлой версии. У этих двух устройств есть RBA-базы, и у этих двух устройств есть специальные переходники с 510-м коннектором, на который вы можете в любой момент накрутить свой любимый атомайзер и использовать этот девайс как полноценный бокс-мод. Так что в этом батле 1-1. Картридж. Ну и в последнем раунде стоит упомянуть картриджи. В Night 80 объем картриджа может варьироваться от 2 до 4 мл. А в PASITO объем картриджа составляет монструозные 6 мл, которые хватит на целый день парения, и можно не волноваться о дополнительных заправках. В этом батле побеждает PASITO. В заключении этого ролика я хочу сказать, что это два очень хороших девайса. Да, NIGHT 80 обладает функцией замены аккумулятора, но это ничего страшного, поскольку Пасита будет работать не один год очень хорошо и качественно. У них отличный функционал, у них большие картриджи, очень вкусные испарители, и они действительно действительно подойдут как начинающим вейперам, так и вейперам со стажем. Даже те, которые обладают большими букс-модами, это отличная замена для ваших устройств. Я надеюсь, что это видео было полезно для вас. С вами был Глеб и Сигарет нет. Пока!